Проект «Читай быстро» представляет. главные из книги Пола Винья. Эпоха криптовалюты. Как биткоин и блокчейн бросают вызов мировому экономическому порядку. Айда сразу к 10 основным фактам. Дисклеймер. Мы не оцениваем качество идеи и смысла в книгах. Мы просто делаем обзоры. Факт номер один. Биткоин был придуман еще в семье Медичи. Несмотря на флер романтизма вокруг фигуры Сатоши Накамото, основные принципы блокчейна были заложены еще в эпоху Ренессанса. Семья Медичи является автором технологии генерации денег по принципу зависимости от имеющихся в обороте. Цифровые валюты это Свобода от централизованной тирании. Доминирование противоестественно человеку от природы. Каждый из нас рождается свободным, но на деле все ценности и богатства принадлежат тем, кто печатает деньги. Цифровые активы делают всех равными. Пренебрежение, скептицизм, любопытство, кристаллизация, принятие – это все о биткоине. Сперва никто не верил в это ноу-хау, сейчас миллиардеры в спешном порядке переводят свои активы в BTC. Следующий шаг – тотальное принятие цифровых валют во всем мире. Высокомерие властей заставляет ускорять внедрение биткоина. Финансовый кризис 2008 года наглядно показал, как единовременно может сложиться вся финансовая система даже таких мощных экономик, как США, утащив пропасть за собой практически весь земной шар, плюс инфляция. Пятый факт. Биткоин фундаментально более полезен. Новая экономика строится не на выгоде держателей денег, а на пользе от их обладания. На основании блокчейн-технологий уже сейчас работают тысячи проектов. Шестой факт. Угроза атаки 51% – реальность или страшилка? Противники биткоина утверждают, что взлому может подвергнуться вся сеть после концентрации 51% активов в руках одной группы. Однако в современных реалиях на подобную акцию потребуются триллионы долларов, а в результате ценность всей сети упадет буквально к нулю. Мы только в начале пути. Десятки тысяч альткоинов, сотни проектов на основе биткоина – это результат 5 лет активной разработки. В будущем применении криптовалют может оказаться практически безграничным. Восьмой факт. Крупная рыба все поняла. Мы уже видим интерес институциональных игроков и крупных инвесторов к биткоину, они все наращивают свои цифровые активы по доступным ценам. Биткоин самый главный кандидат на единую валюту. Конечно, центробанки не хотят отдавать кусок от своего жирного пирога, в случае принятия биткоина в качестве единой валюты и пирога может не остаться вовсе. Заключительный факт, вне зависимости от будущего применения биткоина он с нами навсегда. Будь то применение в DeFi, науке, СМИ, иных сферах жизни. Технология блокчейн будет применяться теперь всегда и займет важное место в жизни даже самых обычных людей. Человечество уже приняло этот стандарт безопасности и не сможет от него отказаться даже при всем своем желании. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, слушаемся маму и читаем книги. Вместе с «Читай быстро».